нашего обращения в оздоровительный реабилитационный центр профессора Блюма такова. В 1914 году, в 2014 году случилась операция у нас, после чего мы обращались неоднократно в революционные центры российские, китайские и даже израильские. Но результат при этом был практически равен нулю. И вот только после этого мы попали сюда. Пробыли мы здесь с 25 августа по 24 сентября. Занимались в центре два с половиной часа. Домашние работы выполнили 27 часов. Но и за этот названный период Добились некоторых подвижек. Кое-что у нас в нашем состоянии изменилось. Такая наметилась положительная динамика. О результатах сейчас говорить пока рано, но подвижки явные произошли. Ну, например, Юля стала стоять на коленях и даже вставать и садиться на колени. Вот, и ну, такие двигаться на коленях мы стали, да, Саша? Вот, даже более того, появилась у меня какая-то такая непонятная степень свободы, что она у меня два раза чуть-чуть не упала с кровати, чего за пять лет предыдущих ни разу не происходило. Но это говорит о том, что что-то произошло с ней. Какие-то она стала движения делать такие неосознанные, что... Меня это нисколько не огорчило, что она чуть-чуть не упала с кровати, а даже наоборот. Вот. Но что касается реабилитационной стратегии, то она... Ну, мне не с чем ее сравнить. Я таких аналогов никогда не встречал, но из того, что мы проходили до этого, это все просто... Находится на разных полюсах. Мы больше десяти раз проходили реабилитацию в российских и китайско-израильских центрах. И никогда за месяц мы такого результата не достигали. Вот здесь, здесь все построено методом от обратного. Здесь все идет методом от обратного. Если там нам устраивали всякого рода растяжки, то здесь ничего подобного мы не делали, а результат какой-то минимальный, но уже имеем. Ну, мы вчера этот вопрос обсуждали так между собой. В общем, сложно из тех, которые мы выполняли, ну, сложности нет. Есть только утомляемость на каких-то. Ну, а то, что доктор говорил, вот, например, этот э, барабан, 500 раз даже любое простое упражнение сделал 500 раз все равно ты устанешь вот вот барабан и на четвереньках на том вот на четвереньке мы делаем там тоже ну, серьезно упражнение утомительное. а так остальное все переносит на нагрузки я даже не ожидал хорошо можно если бы была возможность там здесь побыть еще мы бы наверное увеличили продолжительность занятий ну, и от этого была только польза. Мне легче стало, то есть на те же колени вставать. Я понимаю, что мне поначалу было сложно, поначалу было тяжело, сейчас уже легче. Угу. Больно где-то было, все болело, сейчас у меня минимальные боли, то есть где-то уже перестало болеть. Где-то болит заново, ну, то есть, как бы, новые места болят. То есть, там, руки, ноги. Вот. На барабане, на том же, стало, поначалу было вообще тяжело сгибаться, подниматься. Сейчас уже полегче, то есть, я больше, амплитуда больше идет. Mm -hmm. То есть, выше я поднимаюсь, выше я согинаюсь. И мне уже не так больно. Так что, я вижу. Какой-то ощутимый прогресс угу. в своем состоянии. Вот ушли боли, раньше были боли в спине. Угу. Ложишься, больно, болит спина, встаешь больно. Сейчас вот уже вот этого нет, да? Да. Мы их купировали эту боль вот этими упражнениями. Больше-то мы же ничего не делали, делали только упражнения. Преимущество оснащения инвентарем и оборудованием. Ну, я говорю, мне не с чем сравнить. Вот, например, в Израиле, в центре Рио, вот, где мы были, там очень богатая клиника, серьезная, там фитнес-тренажеры такие стоят. Ну, все круто там сделано, но они же даже близко, их нельзя назвать аналогами вот этого оборудования. Поэтому то, что здесь это здесь, то, что там, это пусть они там. Но больше всего меня, вот даже, даже с первого раза в одной из российских, мы в одном центре были, там лежали люди с травмами позвоночника, инсульт перенесшие, и Юля вот с, с нашей болячкой. И почему-то методики одни и те же. И как можно установить разных людей одними и теми же методиками? Мне уже тогда показалось но немножко так забавно. Но и в Израиле продолжается вот такая же реабилитация. Они не вникают они в вопрос. Видишь человек на коляске? Значит, его надо растянуть, придать ему сил, и он как начнет ходить, а он не начинает ходить. Значит, надо использовать возможности клиники доктора Блюма. Считаете ли вы, что. Опыт работы данного центра должен широко тиражироваться и популяризироваться. Да, мы так считаем. Надо тиражировать и популяризировать, поскольку аналогов нет, а результаты есть, и они очевидны. Надо, есть же масса людей, которые нуждаются в лечении подобного рода. Им надо дать шанс. Если не выздороветь, то хотя бы почувствовать себя полноценными людьми. Только ради этого, я думаю, что надо и тиражировать, и популяризировать.